друзья всем привет находитесь на канале автоподбор 25 сегодня речь пойдет о данных автомобилях а, такие рабочие бюджетные лошадки кстати ребят посмотрите видео предыдущее. там указано а, там рассказано как проверяется автомобиль что проверяется чем проверяется потому что несмотря на то что видео вышло все равно поступает поступает очень много вопросов Итак, так значит что же это такое за рабочие автомобили у нас и есть с вами Мазда Бонго есть с вами Nissan Ванет. К сожалению, Ванета на данной стоянке нет, но Ниссан Ванет, Mazda Бонго это полностью одинаковые автомобили. Люди, когда покупают такие автомобили, они их берут куда-то, может, для бизнеса, может, для... Многие берут в семью, там, на дачу ездить, в деревню ездить, просто как второй, там, третий автомобиль в семье. Вот есть у нас Мазда Бонго Ниссан Ванет, есть у нас Nissan NV200 NV200 это отдельная тема для разговора, да, они ну, в ценовой категории примерно одинаковые, вот, поэтому а, к Nissan NV200 мы еще вернемся, есть аналог, да а, Nissan NV200 и Delica D3 вот просто для примера, для сравнения вот он стоит, в Ванет кстати, Ванетты они идут а, только приводные. если мне не изменяет память 4 ВД пошли автомобили с 2018 года. Естественно, они различаются по внешнему виду. По мне так, n она смотрится, знаете, как-то, ну, если честно, если честно, посимпатичнее. Но, конечно, здесь она уступает то, что нет 4, 4 ВД. Данный автомобиль 2014 года выпуска. Моторы у них идут 1.6, у Bonk с 1.8. 1.6, автомат, пробег 115 Тысяч. Они есть разные по комплектации в плане форточки. Есть даже пассажирские автомобили, но пассажирские это редкость. И, и цена на пассажирские очень-очень большая. Будет. Ладно, давайте вернемся с вами к бонгам. Итак, это был поиск автомобиля. Ну, хотя, в принципе, про поиск смысла рассказывать, да? Будем рассказывать про автомобили. Есть автомобили с высокой, с низкой крышей, есть автомобили с высокой крышей чтобы было понимание вот он стоит низкая крыша вот стоит автомобиль с высокой крышей а мне нравится то что у них идет плоская крыша сверху да, и можно установить очень огромный багажник есть, представляете да сколько а, груза вы можете перевести в салоне автомобиля и сколько груза вы еще можете закрепить на крыше у автомобиля. Так, ну ладно, с низкой крыши открывать не будем. Откроем с высокой крыши, потому что он у нас, он у нас в принципе, уже идет открытый. Данный кузов, он выпускается с 99-го года. В 2020 году, конечно, он поменялся. Он стал, знаете, более похож на... На этот... На летайсики. Итак, давайте начнем снизу. Да? Снизу у нас идет, идут рессоры. Идет у нас мост. Вот они, рессоры. Вот мост. Данные автомобиль, Кстати, вот найти автомобиль в таком состоянии, низу довольно таки непросто привод идет у автомобиля есть задний привод есть привод 4 воды двигатель идет 18 по моему 102 лошадиные силы трансмиссия идет либо автомат либо механика вот еще раз внешний вид никаких ни каком литье речи быть не может ни разу не встречал автомобиль который приходил на литье все приходят на штамповках смотрите есть автомобили где есть форточки есть где нет форточек по количеству мест два, два по моему 4 и 6 мест сзади лавка лавка она у нас складывается так ну ладно потом потом я сложу размеры кузова размеры кузова взял с собой рулеточку обязательно поснимаю размеры Значит, в салон идет Переднее сиденье, обычные дермантиновые вот здесь они протираются пол ни о каком там ковровом покрытии речи быть не может резина двигатель находится под передним сиденьем двигатель цепной в принципе, особых нареканий по мотору поэтому нет. Меняйте вовремя масло, меняйте вовремя расходники и все у вас будет с двигателем хорошо. По месту чувствую себя удобно, комфортно, да именно как именно как водитель. Привет. Вот со стороны пассажира, в принципе, тоже пассажир себя чувствовать будет довольно довольно неплохо. А головой что я, что пассажир биться мы не будем. Здесь у нас идет все по стандарту. Такие ручки удобно держаться. Колонок в дверных картах нету, есть торпеда. Торпеда пластик идет мягкий. Здесь управление не управление, а все показания сведены пожалуйста перед нами. Пробег, спидометр, тахометр, температура двигателя. Есть корректор фар. Ну и вот это. Я это могу назвать такой, знаете, полуклимат. Сюда можно поставить, установить неплохую, в принципе, магнитолу. Автомобиль привезен на юрлицо, поэтому пакет документов имеется, договор имеется, для имеется. Сама раздатка, ручник, два подстаканника. Знаете, многие, многие говорят, что ты там про подстаканники, не про подстаканники говоришь. Знаете, это как бы, ну вот казалось бы, мелочь, да, фигня какая-то. Но по факту это довольно-таки полезная и удобная штука в автомобиле. И вот если он находится вот здесь, посередине, это удобно. А если он будет находиться где-нибудь там, в дверной карте, то это ни хрена неудобно будет, извиняюсь за выражение. Вот. Так, ну что, по передней части, в принципе, все. Вот это поручим, да, он убирается. Есть разделение переднего ряда со вторым рядом. Это тоже, тоже очень удобно. Так, сейчас разложу заднее сиденье. В каком там бесключевом доступе здесь речи быть, конечно, не может. Значит, складываются они вот таким вот образом. Ну и здесь они, здесь они крепятся. Так, давайте попробуем померить кузов. Куда я уже делал рулетку а, С размерами могу, конечно, я немного ошибиться, да, потому что должны понимать, что как бы не очень удобно то делать. Это дело. Смотрите, ширина кузова, да, вот в этом месте. 145. 1 метр 45 сантиметров. Высота от середины. 1 метр, где-то 1 метр 32 сантиметра. Согласитесь, неплохо, да? проем двери у нас от края вот вот так до сюда да, 107 сантиметров то есть тоже в принципе в принципе неплохо и знаете что очень удобно то что двери с обоих сторон распашные я уже говорил то что есть с одной стороны но вот когда а, с двух сторон это реально очень очень удобно кстати вот здесь снизу есть вот такой вот пенальчик да там прячется домкрат и все остальное высота проема задней двери от середины до низа 128 сантиметров ну примерно чтобы было немного понимания да как это все выглядит вот а, значит ну пока мы здесь по задней части Арки. Смотрите, машины приходят, вот, большинство автомобилей приходят в таком состоянии. Если у вас здесь идеальный порядок, нет царапин, это говорит о том, то что здесь машина у вас подкрасилась. То есть в этом, ну, есть некий плюс, есть, конечно, и минус. Многие хотят увидеть такое состояние, в каком автомобиль пришел с Японии, а многие не хотят ничего делать там, ну, хотят, чтобы было так. Дверная карта сзади, кстати, шумоизоляция здесь... В принципе ну можно сказать практически никакой нету, туда видите кузов там цельный ну, металл один металл идет вот здесь можно закрыться изнутри В принципе все есть обогрев а, заднего стекла сейчас померяем ширину так ну сам проем смотрите вот он а, снизу идет на расширение до серединки да и кверху идет на сужение В самое широкое место это 130 сантиметров по верху по верху это уже 107 сантиметров и по низу это порядка 110 сантиметров но ребят я напоминаю то есть я один да я могу немножко что-то неправильно указать посчитать плюс минус там два 3 сантиметра длина автомобиля длина не автомобиля а именно кузова при сложенном сиденье длина конечно она впечатляет Смотрите, 2 метра 224 сантиметра. То есть это полноценный такой мини-грузовичок, мини-палатка на отдых смело. Но два человека, да какой два человека? То есть раз, два, три человека смело здесь могут поместиться. Да, там троим будет тесновато, но тем не менее это неплохо. Вот, это смотрите, сиденье у нас поднято. Сейчас ставим сиденье обратно. И замеряем но тоже смотрите здесь можно несколько замеров сделать до да? от спинки вот вверх это получается 140 сантиметров можно сделать замеры вот там доски да какие-то возить от самого низа это уже 151 сантиметр можно сделать вот отсюда возамер. замер это уже 120 127 сантиметров вот но все равно да согласитесь согласитесь впечатляет так кто-то просил сделать замеры замеры вот именно по арочкам вот здесь смотрите между арками 100 ровно 110 сантиметров да? так ну и наверное все-таки вот здесь кузов еще сейчас сделаем не могу я на камеру снять то есть вот отсюда до сюда 150 сантиметров вот блин знаете просите тоже такие замеры делать но как бы ладно мне в принципе это несложно сделать значит от пола от земли до бампера 38 сантиметров до запаски где-то 20 так 27 сантиметров до запаски свес до нижнего бампера ой до нижнего бампера до переднего бампера 47 сантиметров Вы знаете, многие думают, что Вот это клиренс Это не клиренс Клиренс, кстати, на автомобилях на этих От 140 до, по-моему, до 190 И клиренс, он мерится по самой Нижней точке в автомобиле Так, расстояние До сидения 41 сантиметр В принципе, тоже неплохо Аккумулятор Аккумулятор прячется у нас, кстати, вот здесь, вот такие вот защелочки, очень удобно. Аккумулятор спрятался за водительским сиденьем. Таким вот образом. Кстати, водительское сиденье, оно двигается вперед-назад и немного регулируется по наклону габариты самого автомобиля значит длина автомобиля 4 метра 285, восемьдесят ширина автомобиля 1630 и высота 1850 но смотрите это тоже они такие основные допустим вот этот автомобиль я вчера мерил он по высоте идет 2 метра попросили померить чтобы он заходил в гараж 2 метра то есть от пола до крыши я это общее назвал потому что есть низкая крыша есть высокой крышей автомобиля так ну что еще хотелось бы добавить внешний вид понятный как такового капота здесь нету да крыльев тоже это щечки у нас идут больные места этих автомобилей это конечно же пороги это арки это низ автомобиля то есть они ну, приходят они такие Ржавенький. Поэтому найти автомобиль вот в таком состоянии я, по-моему, еще не встречал. Да, безусловно. Здесь есть какие-то там вот мелкие рыжики, да. Но состояние по низу меня прямо впечатлило, если честно, данного автомобиля. Также, ребят, есть еще а, бонги, монетики, вот такого плана. Грузовички, на раме рессоры а, с кузовом, борта откидные. Много есть модификаций, но их тоже Их очень мало, давайте немного по ценам Бонго, 2014 год, 785 тысяч Есть вот такой тентованный С каркасом, двухскатник 2014 год, механика 825 тысяч Еще один 2014 год, 785 тысяч И еще один Вот, кстати, ванетик стоит Ванет, 2014 год Автомат, высота тента 2 метра От пола, 827 тысяч рублей Ну ладно Возвращаемся к нашему автомобилю. Пойдем посмотрим на двигатель. Ну и посмотрим, как он ведет себя по дороге. Стоимость таких автомобилей... Нормальный автомобиль с пробегом 100-150 тысяч будет стоить где-то, наверное... Короче говоря, нормальный автомобиль будет стоить от 800-820 тысяч. Так, здесь у нас идут вот такого плана вот защелочки, они у нас поднимаются. Ну, собственно, вот он сам двигатель. Да, как бы не особо удобный доступ к двигателю, но куда его спрятать, капот что ли приделать? Надо. что на него смотреть? Двигатель, двигатель как двигатель. Друзья, может быть, что-то где-то забыл, что-то где-то упустил. Потому что, когда вот э, планирую что-то снимать, все равно в процессе съемки начинаешь путаться немного. И можешь что-то подзабыть. Поэтому, если что-то не снял, кому-то какие-то размеры, то э, обязательно, обязательно это сделаю. Давайте вернемся немного к салону. Автоматические стеклоподъемники, блокировка. Блокировочка. <свеч> ручник, где положено. Про ручник я, по-моему, говорил посадка высокая все четко ясно удобно доступно бензина правда мало в автомобиле раздатка то есть сейчас автомобиль он задний привод да можно включить у нас раздатку раздатка включается все очень просто все автомобиль у нас вот она подключилась автомобиль у нас стал 4 воды также можно естественно ее выключит но в основном, конечно ездит на ездит на заднем приводе в целях, в целях экономии бензина корректор фар говорил стеклоподъемники ну в принципе в принципе наверное все сейчас поедем едем сейчас по авторынку вы знаете в принципе в принципе неплохо в плане да безусловно есть какая-то такая вот ну некая тряска но терпимо мне нравится обзорность, то есть ты едешь перед тобой, пожалуйста, вот она перед тобой морда, тебе вообще все видно четко, ясно, удобно, мне нравятся зеркала э, заднего вида то есть тоже достаточно такие информативные я вот сейчас еду, панель передо мной она никуда не убегает, не смещена ни влево, ни вправо, то есть все очень удобно, единственное ну опять же это <coughs> зависит от каждого человека, я раньше когда ездил на таких автомобилях мне казалось, что еду, как знаете, за рулем троллейбуса, руль такой огромный, и как-то вот он, ну, нестандартно расположен. В данный момент я еду, в данный момент никаких, знаете, неудобств мне не доставляет. Единственное, единственное, что я хочу добавить, наверное, все-таки по месту, да, в данном автомобиле. Вот левая нога, левая коленка, все вообще отлично, но правая коленка у меня вот она уперлась в дверную карту, и все по мне так но опять же ребят это лично мое мнение возможно возможно на дальние расстояния ну будет как-то как-то неудобно вот но это тоже зависит все от человека как он как он ездит подвесочка отрабатывает нормально по шумоизоляции да я уже об этом говорил то что шумки здесь практически нету да слышно как бы улицу Улицу слышно, от этого никуда не деться. Но, тем не менее, мы покупаем автомобиль не премиум класса, да, мы покупаем бюджетный рабочий автомобиль. Кстати, к слову, о бюджетном автомобиле. Предвидя комментарии, комментарии будут. Ой, да у вас там, ваш японский хлам, там по 800 тысяч пробежный, кому он нафиг нужен? Ребят. Ну, приведите мне пример какого-нибудь какого европейского автомобиля, да? О, задний привод. Вот, блин, что-то на грунтовку чуть вышли. Госкудал, все, задний привод сразу буксовать начинает. Ну, что можно купить? Да, приводили, но... А... Ну, давайте, приведите там... Да я даже не знаю, что, что у вас там есть. Не то, что у вас, да, и у европейцев, скажем так. Приведите мне пример такого автомобиля, который... 200 тысяч допустим который пройдет 200 тысяч и туда не надо будет лазить ни в двигатель ни в коробку ни в автомат просто меняем масла меняем фильтра все вот почему у людей сложилось такое впечатление то что э, автомобили с пробегом 100 тысяч все это полный хлам да потому что европейские автомобили проходят 100 тысяч и все потом капиталка двигателя и все остальное друзья на японских автомобилях такого нет но нет такого Японцы все-таки они знаете не дураки Вот, Едем в транспортную компанию Сейчас узнаем, что там по очереди. Кстати, опять же, что касается транспортной компании да, там огромная очередь. Вот я отсюда еду. еду раз, два, три, четыре. Ну вот, штуки 4 автовоза я уже вижу. Вот. И а, тоже с транспортными компаниями будьте поосторожнее в плане, потому что цена одна, по-моему, вчера мне сказали. Вчера мне сказали, до Краснодара что ли там берут 60 тысяч рублей, но в связи в том, что сейчас образовалась огромная очередь, давайте платите нам 80 тысяч рублей. Но это, конечно, не этой транспортной компании касается, это вообще вот со слов да, подписчика. Поэтому тоже повнимательнее здесь. Будьте с транспортными. Вот, ладно, сейчас уже до транспортной доедем. Покажу, что у нас там происходит почему очереди да потому что потому что многие любят правый руль и правый руль покупает с каждым годом все больше больше еще раз больше вот почему И кто-то там вот начинает говорить я вот ну и у себя на канале замечал и у многих у других ой да хана там скоро вашему правому рулю ребят ну который год вы уже говорите об этом хана хана хана я вот лучше качественный функциональные японских автомобилей я реально я не встречал да я не ездил на других автомобилях спор спорить не буду но отзывов было много вот процесс идет машины грузятся поэтому транспортная компания привет а они как там говорят вата не пиная да или все работает вот таким вот образом грузятся автомобили кстати надо наверное снять как-нибудь видео да именно как происходит погрузка автомобиля как они грузятся как они тут распираются какие автовозы сколько автомобилей влазит раз два три 4 5 6 7 8 на данный автомобиль влезло 8 автовозов так ребят ну на сегодня будем заканчивать всех всегда благодарю в конце видео Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Не забудь подписаться. Не забудь обязательно поставить вот этот палец вверх. Вот. До новых встреч. Всем пока.